Эй, так, всем привет. Ну чё, продолжаем столкать? Вот уже до проходим его. Ко мне. Он зовет меня, иди ко мне. Но я к нему не пойду. Я пойду по-другому. Ты обретешь то, что заслуживаешь. И че же я заслуживаю? Слушай, я б такой бы такой был, что хотел бы сначала тебя, может, отключить. Давай, подожди, Задание. Задание. Там нам стрелок вроде давал в одной серии серий один. Интересный Живая легенда. Чистилище. Я вижу твое Чистилище, говоришь, да? Стрелок! Стрелок ничего не скажет. Слушай, ты хотя бы палкой, я не знаю, пальцем ткнул бы там где-то чистилище твое находится. Кстати, что за. Ни хрена себе, у него моделька. Да. ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Да я бы тебя подключил бы, если честно. Так-то уже между нами девочками и мальчиками. И по-моему нам сюда наверх надо. И там вполне все могут сидеть монолитовцы, так что давай как поосторожней. осторожней. Кафки у меня нету. Иди ко мне. Ясно. Они все-таки там. Слушай, или давай. Или давай, слушай, посмотрю пока монолитовцев там, которых я поубивал в прошлой серии. Вот у кого из вас есть, пацаны. Ебать Ну тебя-то я точно тут не ждал в месяц схавал А у меня метов что-ли вообще нету я вижу твое желание. Ладно, подожди Что там насыщение дает Насыщение минус а... Слушай, они там с тем-то воюют Мне немного страшно на своих тиммейтов Где это пипега, блять? Как по мне вообще через Человекишь, блять? Блять, своих не подог. Что я творю, блин? Да, действительно. Что я, блять, творю, блин? Не докинул ганату. Это было настолько тупо, блядь. Он спустился тупо через потолок. Я ж от удивления, блять, я ж промазал, блин. Это ч за. Подожди, братан, ты там пока потихоньку спускайся, я сделаю музыку. Джонни, они на деревьях! А! Ну ебать, такой подставы я вообще не ждал, что они сейчас будут потолков десантироваться, блядь. Тихо-тихо, блядь, и он еще при этом, блядь, стреляет. Да как так, блядь, это че за херня, блядь? Эй, камон, блядь. Нечестно так. Он, сука, выжил, блядь. Он, мать его, выжил. Стука, второй гук, блин. Два гука. Джони они на деревьях. Тихо, блядь. Без паники. Еще десантники будут? Вроде пока десантников нету. Ебать! Ты где? Э, мальчик! Пацаны, не разбегаемся. Слушай, ну эту проблему надо как-то решать! Оп! Отойди! Господи, чё он, блядь, на эту гранату полез, блядь? Еб твою налево. Желание, су... Да, мое желание, мое желание, блядь, исполнится, когда вы, сука, честно начнете играть. Иди ко мне. А -а -а! Сука, как туда гранату закинуть, а? Вроде стал как то правильным углом. Так, ну чё, давай. Ее желание сейчас исполнится, блядь. Бля, братан, красавчик. Кагатист, блядь. Все, давай, я тут наверх. Сука, чё, опять десантник? А где десантник? Ау, граната! Ну, кстати, какая-то вообще недомарывающая граната. Блять, как тут проходить, а? Они могут в любой момент полезть потолка, блядь. Гранату и куда, хрен, закинешь. Так, братва, я лезу уже. Хватит тут, блядь, бетонные... Тихо! Все под контролем! Блять! Надо было чуть быстрее реагировать. Вот этих двоих еще нужно размотать. Тихо! Заебись! Подожди, сейчас приду. Сейчас приду, звук тише сделаю. Ко мне. Чем хильнуться? Вот этим давай хилюсь. и Так, сигаретки покурю. Такое, блядь, дело надо закуривать. Сука, ну все настолько насыщение съедает. Иди ко мне. О, похавать! Хотя только Гладитого то навряд ли хватит. Братва, вы где? Вот один, пришел, окей. Блин. Подобрал ненужную мне пушку. Пришло время. Я вижу твое желание. Да что ты говоришь, тебе винточка прикольная. Разглядить ее можно. А, окей. Выбросить. Так. Килограмма у меня еще есть. Иди ко мне. Да, покушать. Блять! Че я скушал? Восстановление здоровья. Ладно, остановимся. Потому что это двери по идее. Да, слушай, он сразу переходит тут. Мы, мы в каменном направлении идем. Мы пошли к самому монолиту. Ах, продолжение. Сейчас будет жестко. Братва. Так, воюем на три стороны. Минус один. Где другие? Так, где один, там второй, блядь. давайте только вы, сука, не разбегаетесь, пожалуйста, его спрошу. Так, ладно, тут можете стоять. Так, опять музыка, что ли, там? Да, опять музыка. Забывает. Вс, давай в аккурат. Зачищаем монолитовцев. Блять, где? Кто? Братана моего не трогай, братанов не тронь, сука. братву сука, завалили нашего. Вот, блядь, сият там где-то, их не видно, потом выбегают к этой толпе, блядь, и нас начинают расстреливать. Давай. Свой, чужой. Ладно, сейф. Заебись, пока все. Еще двое. Сука, перезарядка. Блять. Сука, не пугай меня так. Я нервный, я дрганный. Все живы, все здоровы. На, Сука провалино задание. Я не знаю, но тут пипец сложно воевать на самом деле. Да иди ты в сраку, а! Вот реально в этом моде не хватает, чтобы можно было командовать своими тиммейтами. Живем. Живем, пацаны, нормально. Так, откадышнулся? Давайте лезьте на папку. Стрелок был. Окей, не распознал. Солян стрелок. Ну, звук пока давай потише сделаем. Ух! Братва, давайте поспокойней. А, блядь, медицину, дайте мне хоть какую-нибудь. Э, Нахренные бабки с них собираю. Смотрите, какой жмышок. Так. Ну... О, бля, гауска еще одна, ни хрена всех. Братва, берите гауску, блять, нормальная тема. О, этот взял. Хотя, может, и не такая уж нормальная тема, бля, но на нее прицел бы какой-нибудь попроще. Хотя, не, слушай, нормально. Типа можно приблизить, отдалить он на него какой такой двойной тактический прицел, типа, в упоре и на дальнее расстояние, чтобы можно было переключать? Я не знаю, братан, как тебе получилось меня убить? Это тебе аптека. Аптека — нормальная тема. Блять, сука, только не сдохни. О жмых, блять, сидит там. Призраки то жмых. Так, ну тут бл блага они не могут. Проси. Все, нормально. Пацаны живы, блять, с где-то там обходун наш все минус обходун так херяться. <coughs> давай f3 перепринтую немного Пацаны, давай это посмотрим, их. блять. я с карты подобрал, можешь себе оставить. Я просто сейчас набираю хил с них. Ну и немного денег, мало ли. Что, всегда было чем подхилиться. Кавчик, вот у прозрачного чё, нифига себе там винтовка лежит. Сейф. ты там блять не дури мне. Все, с этим разобрались. Так я что-то лишнее походу тягаю, да? Ладно, дробовик. нафиг. Пистолеты эти тоже нафиг, скорее всего. Пустые шприцы там всякие, не знаю, где они. О, насыщение, насыщение дает глюкозочка. А где там часть этого. Я подбирал же там какую-то тарелку. Вот. Ох, я, короче, похаваю. То есть, подожди, мы все зачистили, а тогда не обновлено. Чистилище. И типа мне сейчас, наверное, что, со стрелком надо поболтать, да? Стрелок. Расскажу о себе. Окей. А за сколько, кстати, починишь? 36 тысяч, похуй, давай. Ну, гауску мне почини. И Вот этот почини. Все, да. Мне нужна медицинская помощь. Блять, а этот чувак он все время хилял. Ну, с ним бы я постоянно разговаривать, конечно, не смог бы. Так. Найпузы бери. Медицину давай, нашивку. Остальное себе оставляй. Вот это, вот это, вот это. Ганаты дерьмовые, я смотрю, вот эти вот. Хавка. Где там батончик? Ну, заодно и попью. Пофиг. Топ сушняки не мучили бы. Так, заебись-ка. Я не знаю, нахрена я сейчас вот лутаю так, просто чтобы было. Ну то есть какие-то дополнительные вещи ходят там медицины. Так, себе оставь. О, еда еще. Так, что у тебя? Ну еще хавка. Я, наверное, те, которых я снизу перевалил, я уже спускаться за ними не буду. Типа, какой смысл? Да, там, конечно, можно что-то додыбать. Что-то интересное с них. Ну, типа, камон. Так, лишнего прям ничего я не подобрал, да? Так, давай я вот это вот все подбрасываю. Вот этого старого детектор выброшу. Че мне артефакт дает? Ожог, электрозащита, пси-защита, химзащита. Ну, это не, не, не, не боевой артефакт. Ноутскоп. Блять, еще кто там? Я сейчас твою... твою жопу сейчас уничтожу. Давай. Айка достал. Давай бинтик. Ещё. А -а -а. Давай медицину. Ебать! Это что там? Блять, это полтерга. Братва, смотрите, сейчас сождетесь. Что это, блять, за артефакт? Так, ладно, стрелок, блядь. Давай-ка нахер с этой комнаты мы с собой выйдем как-нибудь. Где этот полтер, блин? Все, братва, пошли отсюда нахуй. Вы идете? Ну по идее они сейчас должны за мной телепортнувка. Посмотрим. Да хотелось орешка. Ммдемса. Все, так, подожди Посмотри, что по заданию? Ответы Стрелок, ну давай Крови мне Я сделал, что ты просил, бери осколок Надеюсь, теперь ты сможешь ответить на мои вопросы Когда получил то, что хотел я обещал, но сперва хочу поблагодарить тебя за всю ту помощь, что ты оказал нам. Теперь можно задавать вопросы. В прошлом, когда тебя... Тебе знали, ты координировал действия, работал вместе с барменом Сидоровичем. Почему ты не вернулся к ним? Я ЧС всегда видел Монолит и разговаривал со сознанием. Потом, после вновь развязавшейся перестрелки, я их убил. Ну, короче, все мы это видели в прошлых частях ста... э, сталкера. Аномалия. А не знаю, если хотите, можете почитать на паузе. В принципе, это весело сталтерский. А выбросах. Вот. аномалия аномалиях. Ага. Все. Пацаны чудесным образом исчезли. Я чудесным образом сделал звук потише. Так, посмотрел, что по заданию. Он, он по ходу что, типа, надо идти ему. Типа все рассказать. А... Я даже не знаю, но у меня тут быстрых переходов нету. На ЧС, на ЧС, блять. Заброшенный госпиталь. Это там типа что, заброшенный госпиталь? Генератором. Блин, ну это идти тут, конечно же. НЧС, через Все на ЧС. Слушай, давай так, чтобы, может, это уже не перета тут. Хотя, ладно, давайте, пускай сталкер, у нас еще пару серий побудет. Мы как раз дойдем до места назначения. Сдадим это все Сидору. Я не хочу там дпшиться при помощи дебак модов, вот, чтобы просто закончить все за одну серию. Так что, с вами был Зазепа. Надеюсь, серия вам зашла, понравилась. <клёх> у лайк, подписка и всем пока.